We'll uh -huh. Здравствуйте, дорогие друзья и уважаемые наши подписчики, вы на канале Акваградус, с вами Андрей. И сегодня у нас видео посвящено второй перегонке на аппарате Акваградус При Мотора. Мы сделаем вторую перегонку, покажем, как это делается на данном аппарате, насколько это все легко и просто. Для этого есть у меня 6 литров сахарного спирта сердца, сейчас мы замерим его крепость. Высчитаем, какое количество голов и тела мы будем отбирать. Хвосты на данном аппарате не отбираются, то есть мы выжимаем спирт, который нам необходим и далее ну, про хвосты немножечко позже. Крепость нашего спирта сердца 40 градусов, отсюда мы высчитаем, что здесь условного абсолютного 100 градусного спирта 2,4 литра. Соответственно, мы будем отбирать до 10% голов что соответствует по абсолютному спирту 240 миллилитров. Но поскольку аппарат выдает не абсолютный спирт, а будет выдавать окленную крепость, какую мы с вами замерим позже. Соответственно, мы будем отбирать на всякий случай с запасом 300 мл голов. Тело рекомендуется отбирать на уровне 70%, соответственно, по абсолютному спирту это 1680 мл. Но на самом деле на данном аппарате есть отличный контроль, контроль стабильности колонны, это термометр на отводе царги, будем отбирать тело, выжимать его по максимуму, Пока у нас будет оставаться стабильная колонна. Выливаем наш перцерец, добавим 1,5 литра воды, для того, чтобы развести примерно до 30 градусов для безопасности. И ставим на максимальный нагрев и далее по подключению воды. Друзья, после сборки аппарата необходимо убедиться в герметичности всего, что мы собрали. Для этого необходимо открыть кран, закрыть пальцем трубочку связи атмосферы и вторую трубочку связи атмосферы. И надуть сюда воздуха и послушать, нет ли нигде утечек. Если давление создается и нет нигде утечек, значит у вас собрано все правильно. Мы уже проверили, к сожалению, неудобно делать это двумя руками, не хватает рук. Я уже это проверил как смог. И теперь, в отличие от первой перегонки, там где у нас до начала перегонки кран должен быть обязательно всегда открыт, при второй перегонке мы его закрываем полностью. Таким образом мы будем вводить колонну в режим работы саму на себя и в таком режиме наша задача поддержать колонну 10-15 минут можно больше больше не навредит для того чтобы смочилась вся насадка для того чтобы сформировались все тепловые уровни произошло максимальное разделение чтобы именно головные фракции сосредоточились в максимальном количестве верхней части насадки тогда мы начнем отбирать головы приоткрыв кран на определенное положение давайте пройдемся еще раз по подключению воды Холодная вода подается у нас на нижнюю часть холодильника, далее делается перемычка на, на холодильник демрота и вход воды обязательно там, где у нас носик связи с атмосферой. Это место должно быть самое холодное, именно в эту часть подается холодная вода. Горячая отработанная вода уже идет со второй части холодильника демрота, идет в канализацию. Охлаждение надо подавать в рабочем, когда колонна вышла, выходит в рабочий режим, то есть необходимо отрегулировать охлаждение таким образом, подачу, чтобы носик в связи с атмосферой всегда оставался прохладным, не допускайте его, чтобы он был горячий, тем более, чтобы оттуда не валил пар. То есть, если у вас носик горячий, вам необходимо увеличить проход вашей воды, то есть дать больше воды. Данный аппарат очень удобно пользоваться, где у вас нет центрального водоснабжения допустим у вас есть какая-то емкость 100 литров и больше и вы насосом перекачиваете через аппарат берете с этой же емкости и в эту же емкость возвращаете таким образом у вас зацикливается вода ну, естественно, емкость чем больше, тем лучше, тем меньше будет влияние того, что она подогревается и более теплая попадает в емкость, а берется более, должна браться более холодная. В плане работы аппарата он очень прост. Достаточно следить на самом деле за двумя вещами. Это за прохладным носиком вверху на холодильника Деброта, за носиком связи с атмосферой и за поддержанием стабильности температуры на отводе царги. То есть на отводе царги температура должна быть стабильной. Итак, друзья, еще уточнение. Колонна собрана абсолютно в стандартном виде, то есть внутри царги э, комплектные 7 насадок Панченко, которые идет в комплекте к данным аппаратам. И наша задача продемонстрировать именно работу этой колонны в стандартном виде. И сегодня мы замерим крепость, которую она выдает в стандартном виде. Итак, друзья, в баке у нас уже перевалило 80 градусов. О, уже очень горячая. Вот она сейчас, сейчас. Буквально на глазах у вас начнет увеличиться температура. Это значит, что пора подавать воду. Я открываю воду. Вот этого будет больше, чем предостаточно. Теперь наша задача дождаться, пока в термометре не стабилизируется температура. Когда она, колонна поработает на себя достаточно время, на вашем термометре, у каждого он свой, все термометры немножко имеют погрешность. Но вот в вашем термометре температура устаканится, она станет стабильной. Вот какая у нас станет стабильная вот этой температурой мы будем и придерживаться на протяжении всего нашего перегона. Вот у нас температура 77,4-77,5, ну она, она еще колонна только начала работать сама на себя. И какая температура у нас тут стабилизируется, именно этой температуры мы будем стараться и придерживаться на протяжении всего нашего перегона. Итак, друзья, колонна поработала на себя в течение примерно 10 минут. В принципе, этого достаточно. И теперь нам необходимо настроить аппарат на режим отбора голов. Для этого мы просто приоткрываем кран. Открываем его примерно вот так вот. После того, как мы открыли кран, где-то примерно в течение до... 5-10 минут у нас начнется отбор. Также можно контролировать, кому интересно, вот по мере прогрева вот этой части отвода, вот он уже начал немножко теплеть. Наша задача сейчас дождаться отбора, и затем, когда у нас пойдет отбор, голов начнется, мы более точно подрегулируем кран таким образом, чтобы у нас сформировался отбор 2-3 капли в секунду. Мы выставим примерно на 2-3 капли в секунду. И э, вот теперь мы подошли к самому главному, о самом главном достоинстве данного аппарата. Что бы у нас не происходило, как бы не изменялся нагрев, ну, из за исключением если совсем прекратится вода, тогда у нас носик с атмосферы оттуда поварит пар. Это уже такой режим, как говорится, пошли у нас первые капли. Я считаю, что это достаточно быстро. Можно чуть-чуть прикрыть наш кран, буквально на чуть-чуть, вот так вот. И опять ждем. чтобы у нас не происходило с нагревом, с изменением и тому подобное, у нас, благодаря тому, что у нас стоит узел отбора по пару и такая конструкция у нас соотношение возвращаемой флегмы к отбору остается всегда постоянным. Поэтому так называемое флегмовое число у нас на протяжении всего отбора остается постоянным. Именно такое, как мы выставим этим краном. То есть стабильность такой конструкции просто поражает. Вам не нужно играться с настройками дефлегматора, не нужно играться с настройками нагрева. Вы просто первый один раз отрегулировали ваш нагрев максимально возможный и охлаждение до того момента, чтобы носик в связи с атмосферой всегда оставался холодный. И дальше вы просто, открывая и меняя положение крана, вы регулируете ваш отбор. И такая стабильность остается на протяжении всего отбора. Только по стечению, когда уже наш спирт в баке заканчивается, тогда приходится, может быть, пару раз подрегулировать, уменьшить скорость отбора, для того, чтобы показания термометра на отводе оставались стабильные. И теперь, грубо говоря, примерно на час можно идти отдыхать. Наш отбор голов остаю, останется абсолютно стабильный. Итак, друзья, прошло больше часа. Мы отобрали 300 мл. Покапельно было стабильно, как э, никогда. Уже при 250 мл я не слышал одной фракции. Уже, в принципе, шел, шел такой спиртовой запах. Ну, можно еще раз понюхать, но я не думаю, что что-то новое там унюха. Ну да, я головных не слышу. Просто спиртовой запах хорошего продукта. Все, теперь меняем нашу приемную емкость. И э, ничего не меняя ни нагрев, ни воду. Просто открываю кран. Можно вот так его открыть. И смотрите, пошла тонкая струйка. Вот примерно на такой скорости я и люблю отбирать, чтобы медленно, не спеша. На самом деле, друзья, взаимосвязь очень прямая. Чем медленнее вы отбираете, тем лучше. Хотя аппарат позволяет и увеличить скорость отбора, если вы полностью откроете кран. Но в данном случае вот для сахарного самогона я бы рекомендовал отбирать как можно медленнее. Итак, давайте же замерим крепость, которую выдает аппарат. Для этого я приготовил нашу колбу лабораторную с ориометром, который измеряет от 70 до 100. И просто наберем необходимое количество для измерения крепости. Вот реально получается 93 градуса. Э, Спиртомет показывает сейчас чуть-чуть выше, чем 93 градуса. Температура нашей жидкости 20,08. Соответственно, со всеми температурными поправками мы имеем ровно 93 градуса. То есть в стандартном варианте на 7 насадках Панченко данная колонна выдает 93 градуса. Мы с вами имели цифру 1,68 литра абсолютного спирта, но так как аппарат выдал у нас не 100 градусов спирта, а 93, соответственно, у нас 1,8 литра 93 градусного тела мы должны получить. Но при этом скорость отбора у нас самое главное должна быть такая, чтобы температура на термометре оставалась стабильная. Как только увеличивается здесь температура, это говорит о том, что произошло сдвиг тепловых уровней, и необходимо уменьшить скорость отбора, чтобы опять здесь стабилизировалась температура. Чем более стабильной будет оставаться температура в царьке, тем более качественный будет выходить продукт. И на данной насадке, при данной спиртозности, где-то до 92-93 кубе мы можем отбирать наши термометры, не боясь захватить хвостов. И вот, друзья, точно сказал, температура в баке подошла к 90, 91, и здесь увеличилась на 78, 3. Это говорит о том, что все-таки сдвиг небольшой произошел, поэтому мы делаем и чуть-чуть перекрываем кран. Уменьшая скорость отбора, изменяя флемовое число на большее, то есть э, уменьшаем скорость отбора. Итак, температура в баке уже перевалила за 92 градуса и у меня уже практически покапельный отбор. И начала резко увеличиваться здесь температура. 78,2 уже поднялась до 78,5. Я просто перекрываю, перекрываю полностью кран, закрываю. Отбор тела закончен, я на всякий случай проконтролирую, что у нас выходит, чтобы не подхватить хвостов. Нет, запах еще хороший, они просто сдвинулись, но в отбор еще не попали. Но это говорит о том, что вот-вот хвосты проникли бы уже в отбор. Поэтому отбор тела мы прекращаем. Вот такое количество у нас получилось, что примерно соответствует 1,7 литра. Здесь больше, чем полтора литра, точно замерять не будем. Но на этом мы отбор и прекращаем. Что касается хвостов, ну честно говоря, при такой крепости 93 градуса, Отбирать 20% сахарных хвостов я не вижу никакого смысла. Их проще вылить, не перерабатывать, не тратить на них потом электроэнергию и воду, чтобы потом их как-то перегнать. Не вижу никакого смысла, поэтому даем аппарату еще минут 10 для себя поработать, чтобы накопить как можно больше более-менее чистого спирта, который стекая по насадке, прочистит нашу колонну. И на этом наша перегонка подходит к концу. И вот такой итог у нас получился второй перегонки на аппарате «Акваградус» при Мотора. У нас 300 мл голов, у нас в районе 1,7 литра 93 градусного тело. Хвосты мы выливаем, мы их не берем. Настолько просто, настолько легко на нем работать. Нет никаких настроек по охлаждению, нет никаких критериев по настройке дефлегматора. Но на данном аппарате возможно получать только крепкие дистилляторы. И в заключение, как всегда, я хочу сказать, подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы в комментариях, ставьте лайки. С вами был Андрей и компания Акваградус. Всем до следующих встреч.